Друзья, продолжаем наши эфиры о острове Хайнань, Китай. Ответили на ваши вопросы, по максимуму старались, рассказали, что по визе, по питанию, по безопасности. На самом деле много. Кто вдруг пропустил? Смотрите предыдущий эфир. Ну и конечно же, кто уже собрался ехать, то будет вопрос по отелю, сколько это стоит, какие вообще стоит выбирать отели. Все сегодня расскажем. Такое сделали топ-3 популярных отеля на Хайнань региона Санья. Всем привет! Меня зовут Лена Цыганок, я руководитель агентства Турбанжур, и у нас экспертные беседы с Турбанжур, как ни странно, вот была в прошлом году на Новый год, на первом чартере на Хайнань, летела, все исследовала, но, скажем, я-то была в одном отеле, посмотрела экскурсионную программу, но чтобы больше дать вам информации о отелях, наш суперэксперт Татьяна Доценко ездила в Китай, Хайнань, смотрела все отели, и сейчас нам расскажет Топ-3. <смех> да, топ-3. А, ну, почему мы выбрали именно эти отели? А, я скажу, потому что первый отель, Биболоу Be 3 звезды, ну, как бы они первые в подборке, да? То есть тройка Биболоу Be первая по цене вот в своей категории, трех звезд, а вот Aloha Oceanfront и Palm Бич пятерки, они первые по цене вот соревнуются иногда, там, какая же дешевле, ну, то есть идут нас. Да. Ладно. Да. Идут в спину, да, как это сказать, Ну, если будут вдруг, вдруг вопросы, почему нет отеля 4 звезды, но на самом деле это первый обзор отелей, поэтому будут и отели и 4 звезды, то есть, а сейчас вот у нас вот такая, скажем, да, основная информация по отелям. Да, расскажу, то есть, в нескольких словах по поводу отеля, вот, по поводу всех отелей, и, ну, самая там основная информация есть, если что, звоните к нам, я расскажу вам, просто могу очень долго говорить. А по, по, время у нас по, уже да, тикает. Значит, расскажу нюансы. Если сказать про отель Бибалоу, три звезды находится в Дадунхай. То есть это город Санья, бухта Дадунхай. Представляет собой два высоких корпуса, 90 номеров. Что еще... Ну вот я бы сказала, что это отель, знаете, как переночевать, оставить свои вещи, да, переночевать, то есть и выйти, вот, огромный плюс этого отеля, вот честно, вот, вот такой жирный, это то, что его расположение, он находится в самом центре бухты, и вот вы выходите, у вас уже... Торговый центр Зима и Лето. 10 минут пешком пройдете всеми знаменитый ананас уже все туристы да, знают про это. этот ананас. Тут никто не был, да, но все знают, честно. То есть Для тех, кто не знает, это торговый центр. Да, торговый центр. Причем я вам скажу, запасайтесь деньгами, вы там приобретете очень много хороших А как вещей. запасаться, что потом вы там не остались без них? То есть мы рассказывали в первом видео. Вот, поэтому, то есть. Выходите кафе, рестораны, просто вот улица, где кишит людьми, это все до Дунхай, и вы будете в самом центре. Мне кажется, он больше э, вот для людей активных. Вот это мы вообще про резорты и спа мы молчим. Вот, мне кажется, тут видно по фотографиям, да, то, что он не... Ну, там, мне кажется, для тех вот вариантов, когда я хочу как бы отель просто, мне не важно, какой там номер, какая там территория, я еду э, в страну, то есть, да, я еду на острове, дальше я буду э, ходить в рестораны, да, там, хочу на шопинг, просто буду ездить на экскурсии и я хочу по более бюджетной стоимости, то вот это как раз вариант, вот, то есть нашему Татьяну надо опять отправлять на море, лечиться. Вот, это по поводу Бибалоу. То есть вот такой первый по цене классный отель. А, второй отель, по которому расскажу, это Палм-Бич. Палм-Бич. Вот так вот, Таня заболела, вот да, простите там за нюансы, но эфир там мы не отменяем, вот поэтому для вас старается вот немного... Да, уже просто очень долго разговаривали. Отель Палм-Бич находится на первой... А, вот, Бибалоу находится в пяти минутах от моря. Конечно, ни лежаков, ни там, зонтиков, есть, мы да, про это, это молчим. общественный пляж. Да, отель Palm Beach находится на первой линии. Ну, кто-то говорит на первой, кто-то говорит на второй. Что это значит? Идет территория отеля, потом идет небольшая дорога, да, ну, где ездят машины, идет еще одна территория отеля. и потом еще одна дорога, да. Небольшая и уже непосредственно пляж. То есть их просто разделяют между собой, получается небольшая дорога, поэтому, в принципе, действительно это считается как первая линия. Потому что даже если бы не было перед ним еще его территории, то считается, если перед отелем нету каких-то других строений, то это уже первая линия. А там а здесь... ничего больше и нету. Там вот. настолько вот первая была фотография моя, где я со всей зелени это была вот именно на этой, ну, не знаю, части небольшой. Угу. Вообще, если мне не сказали, что там променад не относится к отелю, я бы и не знала. Ну, вот так. Угу. Значит, э, открыт он в 2001 году, последняя реновация в 2011. Что это значит? Это значит, что он на самом деле подуставший. Угу. Ну, то есть не <как> нужно ожидать какого-то супер-мега-нового интерьера. Вот, подуставшие Но, э, мне кажется, вот огромный плюс В этого отеля в том, что Боже, Вот это зеленая да, да. Вот это зеленая территория Вот просто-просто утопает зелень И как раз вот утопает... Колорит можно здесь просто ощутить. Ну, прям, прям, прям просто супер. Ребята, вот я думаю, Боже, нам, зак нам заканчивать ищерлю. И мы все-таки, да, Таня так старалась, приехала с Белой церкви, чтобы, чтобы рассказать вам вот, э, э, приехала с Белой церкви вот, на то, что вот все-таки не долечилась, но для того, чтобы вам по максимуму все рассказать. Поэтому, простите за небольшой кашель, но я думаю, это не влияет на информацию да. полезность. Давайте, следующее то Минус отеля. минус отеля в том, что э, в регионе в бухте Санья Бэй э, ну, конечно, там э, очень ну как, немного, нет, я не скажу много, есть вероятность, что вас Укусит блоха песчаная. Ну, так, мне кажется, в принципе, есть везде, кроме линшо, вот, где были мы. Нет, но, нет, мере, Лен, э, на самом деле вообще, э, как бы, орошают, да, травят везде. Ну, uh -huh. почему-то вот в Санья Бэй, все говорят, что в Санья Бэй, или они, может... Как-то не сильно к этому Но может, может и адаптировались вот как вариант просто там честно наших ребят покусали меня не кусали угу. наших ребят покусали ну кстати здесь еще кого -ко -ко -ко какая реакция потому что может быть действительно ну такой как бы ну практически аллергическая реакция то есть, да. такие ну как бы да. то есть основные моменты кто не понял да основные моменты это то что Palm бич 5 звезд ну по чесноку он вот 4 звезды да угу. потому что ну, он старенький да. Угу. территория очень красивенная ну классное на самом деле Завтрак не очень богат. Э, ужин лучше намного, но вот э, надо смотреть, знаете, брать или завтрак или завтрак-ужин, нужно смотреть по цене. Mm -hmm. Вот смотря какая разница. Кстати, Первый... цены сегодня тоже. Давай, мы, кстати, вот не сказали по ценам, да? Цены есть, есть. Да. да. Давай э, что? Давайте тогда вернемся к нашему первому отелю, скажем по э, по нем. Не, потом, не, Лен, давай поэтому... не, не нужно возвращаться, мы потом все, а, вместе, все вместе да хорошо, подытожим в конце, это да. все. Значит по Palm Beach минусы сказала, это немножечко он устаревший, и это то, что вас может покусать, там, мошка, блоха, да, то есть, едя туда, летя с детьми, вы должны об этом знать и помнить. Возьмите какие-то э, крема от укусов и после укусов тоже. Третий отель. Или Алло. мы посоветуем там, где ну, как бы точно этого да. не будет. Нет, Лен, честно, очень популярный отель. А популярный. Очень популярный. Ну, кто-то вот, так нет, нет, это точно не подходит. Да, Есть да. Все любят, кстати, вот еще нюанс по этому отелю. Все отдыхающие из СНГ. Мне даже, если честно, было немножко не по себе. То есть мы привыкли уже общаться на свои темы. Да, тут вдруг надо уже следить за речью, да, то есть э, в Palm Beach только отдыхает только снг. СНГ. Да, для тех, кто переживает, что, знаешь, не будет у них, да, как бы русской речи, раз таки, Как будет, раз да. таки, да. Третий отель Aloha Oceanfront Suite Resort находится в бухте «Чистая воды». Потому <связывающие> что я так много про нее слышала, постоянно нам что-то рассказывали, рассказывали. <связывающие> да, это, ну, на самом деле, очень там и вода красивая. Если мы говорим вообще про Китай, вот, хотела сказать про пологий заход во всем, на Хайнане, да, везде пологий песчаный заход. Вот с детками просто идеальный вариант. По поводу Aloha Ocean Фронт хотела сказать, что отель вот намного новее, чище, красивее, чем Палм-Бич, да, если мы сравниваем эти да. отели. А, ты, вот кстати, говорила, что по цене они приблизительно одинаковые. одинаковые. да, да. Вот, но э, это вообще, мне кажется, лучший вариант для семей с детьми, потому что там есть и э, бассейн с горками, вот там э, из таких нюансов по отелю в этой бухте э, какой-то поющий песок. То есть, когда идете, вот если будете в этом отеле, вот идете по песку, и он как бы сдает такие... Ну, на самом деле говорят о том, что да, очень развивается эта бухта, и в дальнейшем она будет стоить совсем других денег, а сейчас, я думаю, что в сравнении просто за счет того, что Палм находится, Палм-Бич, ближе, как бы для, ну, как бы какой-то инфраструктуре, да, то есть вот за счет этого и цена у Алохи ниже, что они привлекают еще пока к себе, да, то есть по путешествиям. по цене, вот стандарт Family Suite, он находится, чтобы зрители знали, он находится как бы на втором линии то есть первое вот главный корпус это номера и уже идет deluxe open uh -huh. design там deluxe ну смотря там же еще кстати градация номеров э, на хайнане идет допустим э, с первого по пятый этаж uh -huh. там с пятого по там остальные этажи то есть у них идет идет градация и э, может быть цена зависеть от просто от вида на море или нет ну, конечно, это всегда, ну, это тоже учитывается. Из плюсов, наверное, из минусов, да, по Алохе скажу такое, что из плюсов новый отель, красивый. Да, я вот прям ищу, какого года, он хоть, да, понимаешь, а, что а он новый. А сейчас я да. скажу. Скажу, не скажу. Ну, мы уже изначально даже я вот слышу по номерам, то есть однозначно здесь 15 видно, что... 15 -го года. Но есть второй корпус, он вот только достраивается. То есть, если вы хотите супер новые номера, нужно брать второй корпус. Конечно, это какая-то определенная категория номера, это мы вам подскажем. Вот. Ну, вот он, прям даже а, и, и, и, вот главная фишка ну, этого отеля в том, что в номерах и во всех есть э, кухня холодильник вот полноценный большой с морозильной камерой и стиральная машинка очень удобно а во втором в новом корпусе также есть еще и э, посудомоечная машина ну даже вот так ну, то есть можно ехать надолго вещи там постираешь да. чуть -чуть, что голодным не будешь приготовишь если так сказать на все уже потратился да. есть, будешь готовить если мы еще говорим по поводу от семьи да если вы летите с семьей выбираете э, отель там family да есть и доп кровать tatami bed что это значит вот у меня в видео было показано э, просто вот Слушай, прям такая полноценная так, полноценно, потому что может быть, знаешь кухня там типа маленькая какая-то такая электрическая э, угу. плита то есть и все вот там плита красиведная то есть на по моему один конечно конфорка одна, но все да, равно, все равно. Там и кастрюли, и сковородки, есть, даже и посуда. посуда. Возьмите только с собой а, вилки и ложки, потому что нет. Ну и... Мне кажется, что это классно, еще кто с детками вот переживает, что что будет кушать. Там, да, то даже да. с малышами то есть это можно. А, доступность. Значит, из этого отеля, конечно километрах вся инфраструктура, ну как вся какая-то там торговый центр, э, я не знаю, Макдональдс, э, э, супермаркет, то есть это все нужно ехать. Но как вы видели, у меня даже было э, показано есть расписание даже вот на ресепшн есть расписание автобусов. Итого, Итого, Лена, давай, давай по ценам, подытожим по ценам, да? и, и подытожим, нет, под, подытожим, например, вот э, что же выбрать, либо Бибалау, be да, смотрите, да. если вы Молодые, активные, не собирайтесь сидеть в отеле, вам нужно бибалоу, потому что бухта Додунхай, в бухте Дадунхай море просто красивенного цвета. Его вот есть Дадунхай и Ялонбай, где море вот прям... Я не знаю цвета, но ну, ну, это не передать слова. Такое голубое, да. То есть, если вам нужно голубое море, вы не собираетесь в отеле сидеть, вам нужно в отель Биболоу. Be давай сразу будем говорить и по стоимости, и давай. И, ты, ты, ты и тоже стоимость. Сразу по и стоимость. Да. Э -э -э, я выводила стоимость. Если сейчас, ребята, да, да значит Биболоу. Be 16 ноября вылет на 7 ночей Почему взяла на 7 ночей, чтобы ребята, да, наши зрители Немножко соотношение у них было Турция-Египет или же Китай да. вот. Так вот на 7 ночей за двоих 1136 долларов С Это авиаперелетом отель С авиаперелетом и на завтраках Значит, смотрите, я еще вы, выписала на 10 ночей, чтобы ориентироваться да, Потому что 7 в принципе мало с 27 ноября на 10 ночей отель Бибалоу за двоих 1143 доллара, двое взрослых и ребенок 1603 доллара. Слушай, так ты сказала 1143. Нет, Лен, это смотри, я выписала на 7 ночей. Да. А там 1143 на 10 получилось. Да, на 10. По сути, та же стоимость. но просто вылет здесь 16 ноября, а у меня 27 Так вот, мы знаем даты, где лучше, скажем, знаешь, это плати за все получай 10. Да, да. Да, хорошо. Давай тогда по да, или что? Лен. Что? Давай, я прочитаю. А, получается, после... А, ты с ребенком хотела да. еще сказать. Если мы говорим про стоимость да, ребенка на 27 числа, на 10 ночей, это будет 1603 доллара. Но вот с учетом того, что у нас э, э, дети как раз вот, да, уже оплачивают полный авиаперелет, вот, то здесь она существенная разница, но, тем не менее, на 10 ночей, по-моему, очень даже приемлемо. По следующему отелю это у нас будет... Э, Palm Beach, Значит, да, если вы если вас не пугают мошки, всякие там букашки, если вы хотите красивенную зеленую территорию на первой линии, вам в Паумвич. Палм По стоимости у нас, значит, Бич на 7 ночей, 13 ноября на двоих взрослых 1267 долларов с завтраком. Ну, кстати, друзья, вообще небольшая разница с отелем с отелем 3 звезды, вот это, мне кажется, тот вариант, когда может стоить, даже если вы не любите там, чтобы вам очень было комфортно, но, возможно, да, все-таки это море, то, что близко и такая зеленая территория вас порадует, вот, то, может, есть смысл доплатить эти 100 с хвостем долларов и получить уже все-таки 5 звезд с шикарной территории если мы смотрим на 27 ноября на 10 ночей для сравнения на двоих взрослых это будет стоить 1347 долларов но опять же плюс три ночи меньше чем 100 долларов разница ну мы однозначно рекомендуем и с ребенком будет 1866 долларов но вот повторюсь это то направление куда стоит ехать на больше дней потому что длинный перелет акклиматизация ну то есть лучше на дольше и теперь третий отель если все все-таки вам нужен комфорт, вам нужно красивые номера. Все-таки было бы неплохо готовить, кушать самой, да, самому, если, допустим, вы с детьми. Э, я все-таки бы рекомендовала Алухау Фронт. И, и почему, смотрите, э, инфраструктура все-таки у нас в доступности, да, нужно поездить, но все-таки на территории отеля есть и магазин, супермаркет, и есть также кафе, ресторан, даже есть кинотеатр. То есть, вот, ну, то в то принципе, все. никуда выходить не надо, если это семейный, семейный отдых. Вариант, вам, это Вам, да, здесь все. И есть еще такой подарок от отеля, так скажем, ну, на данный момент, да, сейчас, мы не знаем, как будет потом, но сейчас, если бронировать завтрак и ужин, обед в подарок. Вот так. Ну, у нас цены на завтраках, но на завтрак ужин мы вам тоже расскажем, просто чтобы сравнение было на одинаковом виде питания. Итак, на 13 ноября на двоих взрослых на 7 на с питанием в завтраке Aloha Ocean Front Suite Resort 1299 долларов. С шикарной территорией, с выбором инфраструктуры и все-все-все, что вам Таня рассказала. Ну и для сравнения, на 27 ноября стоимость данного отеля на 10 ночей на двоих взрослых 1347 долларов а на двоих взрослых с ребенком 1866 долларов. Ребята, если мы сейчас вот уже не завершим наш эфир, то нас режиссеры просто уже выведут. Так что, если остались вопросы, обязательно пишите вам, мы с радостью ответим. Звоните, пишите, подберем вам отель, который по подойдет именно вам. Вот Таню отправляем лечить. Ну и, конечно же, до встречи в новых экспертных беседах с турбандур. Пока! Пока!